После подписания договора мы обсуждаем эскизный проект. На его изготовление уходит примерно около двух недель. В течение двух месяцев идет изготовление сруба на площадке на нашей в Архангельске. Затем доставка, монтаж сруба и устройство или временной кровли, или постоянной кровли. Весь процесс занимает около четырех месяцев.